Дмитрий Нагиев является одним из самых востребованных актеров и телеведущих в России. Так, например, он сыграл в очередном фильме под названием «Гудбай, Америка». На примерном показе картины он признался журналистам, что иногда его посещают мысли о том, чтобы уехать из России в другую страну. Он подчеркнул, что у него нет конкретной цели покинуть родину. Однако он периодически задумывается о том, что хочет быть чуть свободнее. Нагиев признался, что завидует тем людям, кто может резко изменить свою жизнь, бросить бизнес, который приносит определенный доход, и сидеть на скамейке, играя на дудке. Дмитрий подчеркнул, что не сильно любит ходить на работу. При этом он понимает, что необходимо что-то делать, чтобы прокормить себя.